Всем-всем-всем здоровенько, и я включаюсь, чтобы показать вам одну плюшку, интересную плюшку с последнего обновления. Такие вот пазики добавились у нас на сервачки, видите, гонять на них нельзя, но... Попадаются в них сейчас те же компоненты, а еще на них есть вот, в общем-то, такие ящики с топориками, ну, всякой ерундой. А что есть гуд, что есть гуд, а вообще идея здоровская, Post апокалипсис идея сохраняется на 100% и даже развивается. Очень здорово. Даже вот немножко совка с СССР здесь присутствует. Сталкер. Тема Сталкер. И это мне нравится. Ставлю 5 с плюсом. Спасибо за просмотр. Хайм, ты здесь босс? Что ты Ich habe die Macht von Angier. Ich werde dich befreien. Gut, ich habe schon darauf gewartet. Interessant. So nicht. Dann hau ich dir das Pfund aufs Maul. Du hast mich reingelegt, du bist gern. Äh.